Кипятком заливаю. Прямо кипяток. Uh -huh. ну, я тоже на глаз. Мука, соль и кипятком заливаю. Соду положишь, это будет тесто мягче, но цвет будет не беленький, а такие они как бы ширичноватые uh -huh. получаются. Uh -huh. Поэтому дело вкус. Если тебе нравится, будут негритята. У угу. ну, картошка, да. Угу. Все это солят, перчат. Ну если вне поста, туда можно нарезать кусочки сала. Ну сейчас еще Алексей Ну или, принесет. Если хотите рыбу, добавить. брюшки сенги. Ждем, надеемся и верим. А этот и Ивтихий, лискот нарисовал, там написал, баба, читай. Но я поняла слово в тихий, еще что-то одно поняла, а другое нет. Я говорю, как? Сам пишет. Сам". Вот представьте, пойдет в школу, уже писать умеет, читать умеет. Сразу отправляйте во второй класс. А что я вот... Еще, ну я тогда, наверное, не знаю, в классе восьмом-девятом училась. Ну в школе еще училась. И вот семья, ну они сами, папа с мамой, что-то в общем научные сотрудники там-то, ну грамотные люди, образованные. И у них вот четверо детей, и все дети экстренно кончали школу экстерном. И одна девочка у них закончила, в 17 лет уже закончила институт. Вот такая семья была. <свес> мне все нравится, как ты расскажешь, как это ты делала уроки, Володиня, расскажи. <свес> <свес> делала уроки она сидит, <свес> делает, а отец сзади подошел. <свес> посмотрела, у меня неаккуратно написано. Ага. А он мне вот так вот чух, ага. под затыльник. Я только носом птица. <свес> <свес> <свес> а он мне говорит. Возьми чистую тетрадь и только попробуй также написать. И я потом эту тетрадь до самого конца пять пять пять пять чисто писала. Сразу научилась. Сразу научилась. А у нас папа долго не разговаривал. Сразу или ремнем или под затылок. Метод воспитания еще. Вот замешиваю, замешиваю тогда. Вот уже готово, я считаю. Угу. Вот если выравнивается хорошо быстро, значит, больше не надо мешать. У -у -у. Все. Теперь дальше стряпаем. Это у них нету. Ну и я их приглашала в баню. А Володя был на море. Люба, я когда зашла к ним в комнату, вот представь, комнатушка материна фанерчик и кровать все больше ничего не было там кухни не было вот это вот такой вот коридорчик вот и все и там комната была наверное как наша вот так. диван кроватка а это вторая старшенькая на диванчике спала на другом но когда хочу сказать что я когда зашла к ним первый раз в гости такой коридорчик маленький как крылечко под на это Люба вся обувь помытая, вся на газеточке стоит. Мне это так удивило. Когда я зашла в комнату, я посмотрела, как на этой кухне, вот на этом коридорчике можно готовить. Люба все. А в той комнатке, где они жили, Люба, ну я не знаю как. Она когда мыла пол или там что-то убирала, невозможно было. И вот этот стол, э -э, как полированный-то наш, Ранечный люк, как у тебя, а вот у меня он посредине был. И в стулья, и вот Эля берет эти стулья все вот так вот на стол. Вот так, вот так, вот так составить, чтобы это проплескосить. какая чистота была. Ни одной тряпочки, игрушки. Если только играли девчонки на диване, это поиграли, все, уже игрушек не видать. А она все вязала, вязала, вязала, вязала. Как его, ну как что -ли, что ли, уже надоело другую раз спать, я хватает. А она ночами все, и он что, встает, нин, это люб нитку ячек, перервет. Оля говорит, и тогда я говорит, только спать могла. Но ну, я я вот как вспомню эту обувь, а я говорю газетка прикрою, идут. А я не со свекровью живу, да. И мне вот эта Оля все время в глазах, думаю, ужас, в такой тесноте. Ну как вот можно вот все это содержать, думаю. Ой, да, да. А. Задерживайте, задерживайте нас. А у мужа родители были молотами. Миром. Миром. Миром. Ну что вы принесли? И все что ли? Все, что ли? Это изюминка. Ну, Ты вот любишь? сколько есть, все ну, да. это нарезано. Мы не будем мешать. Я Но... только хотела сказать, вот давай так. тогда это, отдели картошку, сделай с этим, а потом то, что... Ну, нет, Люк, я так думаю, вот это все перемешаем, сколько надо, посолим. А это вот так вот брать и по три штучки в каждую класть. Да, да не хватит, мам, нет? А что бы все не перемешать? По две. Очень жирное, опасная. По... Ты устанешь по две, Ничего не устану. Так лучше, так я уже буду знать что в каждой две штуки лежит угу. Понимаешь? Я буду знать, что в каждой две штуки лежит А ты положи кому-нибудь не две, а три Кому-нибудь плохо станет, вот мы смеемся. И мы вот эти чулки распускали в три-четыре нитки их соединяли и вязали носки Там прежде чем носки связать, столько работы переделать что... Масло для того, чтобы картошка не темнела, пока срепать будешь. Так она же крахмал был такислят. Значит, лук и картошка, а ну, Все, что туда надо, все прямо здесь вмешается. И угу. это получается пар. Делают из соленой капусты. Делают вот то же самое, но добавляют туда сало. Это уже угу. вот на тот случай, что если не пост. Что как бы покалорий не будет. Еще... Ну еще тыквенные делают, тыквенные. с еще хватит? Да хватит, наверное, лишь бы, лишь бы оно обмазанным, обмазанным или картофель За ним там машину пригнали, а оттуда он смог, промок, ноги или что-то руки, короче, мы на попутный заберем.